что есть две геометрально противоположные концепции восприятия путина то есть есть концепция путин это гитлер и как бы огромное количество людей этой концепции придерживаются и соответственно мы помним что попытка договориться с гитлером это мюнхенский сговор который закончился полным провалом потому что ну это было воспринято исключительно как слабость, и мы теперь имеем даже документальное свидетельство, что э, у Гитлера не было такого большого аппетита в самом начале, что каждую уступку он воспринимал как развязывание рук, и говорил: ух ты, ешкин кот, как бы, вот... Э, Получилось. Так. Получилось, понимаете? Да. Я не Получилось, что, значит, да. Это одна ситуация. И вторая ситуация, Путин это Брежнев. Ну, Брежнев такой веселый, добродушный такой, мужик с бровями, то есть, жизнью, мирный такой. Слушайте, Брежнев – это прага, это, в общем, когда с пять союзных армий сошли, снесли государственность, погибло там достаточно много людей. Установили свой э, марионеточный режим, правительство вывезли в Кремль, вообще просто интернировали, там заставили отказаться, поставили своего ставленника. Кстати, и, и русских погибло, в общем, как бы не так мало. Ну, не то, что сейчас в Украине, но ну не так, что два человека. То есть это серьезная операция. Чехии, в общем, долго помнили э, об этом. А Брежнев э, это Кабу это Афганистан, 10-летняя изнурительная война. Слушайте, э, при всем э, как бы том, что совершенно вроде как мы уже в сравнении с тридцать м воспринимали вегетарианские э, позднесоветские годы, но в реальности, слушайте, э, ну вот сейчас только Путин приближается там, по размеру репрессии вот к чему-то такому, что было в 1979 80 году. Какие демонстрации то мог пикнуть, э -э, соглядатый на соглядатели, на стукаче, первый отдел в каждой конторе. Э -э, слушайте, это было нормальное, абсолютно нормальное тоталитарное государство с диктатором, причем в маразме таком, достаточно глубоком, во главе. То есть, э -э, вот э -э, нужно просто немного сейчас э -э, все по сравнение то есть все там замкнулись на Сталина. Ну да, Брежнев это нормальный тоталитарный диктатор, при нем люди сидели за антисоветскую агитацию и пропаганду, убирали в психушках. Теперь, что делал Запад? Вот с этим... Вот. Киссинджер. Да, тот же самый Киссинджер. Что они делали? Они с ним договаривались. Да. И то, что они договорились, это спасло Человечество, возможно, от того, что мы сейчас все не живем в джунглях. Понимаете, не, не, не растворились там муравейников. Что могла быть гораздо раньше эта Третья мировая война. И, собственно говоря, человечество дотянуло до того момента, пока внутренняя эволюция СССР не привела к точке бифуркации. И, собственно говоря, ну да, надо было ждать. И очень много людей не увидели нормальной молодостью не увидели этой отепели. Но выжили. Понимаете, выжили. Их дети увидели. Это хорошо. Понимаете, мы, возник... мы возвращаемся сейчас во многом в том, что сейчас происходит. Вот скажу вещь, которую я собирался написать, но не написал. Ну, вот как бы вот эксклюзив такой. Я пытаюсь понять, что вот вообще происходит. Вот. почему такая одерживая. Что это первая война несправедливая на планете Волно их было, и они не прекращались со Второй мировой войны. А, Но ну, кто там знает цифры Балканской войны, тот тоже понимает, что там десятками тысяч жертвы исчислялись, а есть и другие. А, понимаете, возникла иллюзия, и это, вот, ну, это плюс, конечно, человечеству, возникла иллюзия быстрой и универсальной справедливости. То есть выросла наша неготовность это смириться со злом. И поэтому, когда вот э, это такая наглость в центре Европы, то есть это пощечина не, не только Украине, это пощечина всему человечеству, такое зримое, очевидное зло произошло, то возникла реакция, ну как сказать, его надо немедленно, вот прямо сейчас удушить, отбросить, и у многих возникла такая вот иллюзия о том, что да, вот наступил тот момент, что когда вот хороший пункт, сейчас мы все сцепим руки, возьмемся за руки друзья, и путинский режим мы додавим. Вот сейчас мы его додавим. Ну и где здесь неправда? А? Где здесь неправда? Неправда состоит в том, что опыт человечества показывает, что э, во имя выживания зачастую приходится долго со злом сосуществовать. Ой! Вот, к сожалению, долго приходится со злом. Это неприятно. Знаете, причем самое интересное, что в бытовой жизни в бытовой жизни все сосуществуют со злом постоянно. Ты ходишь на работу, и у тебя добил начальник. Но ну, очень мало кто сразу увольняется или берет пистолет и пристрелит его на его рабочем месте. Ну, он как бы ходит, да, вот добил начальника, что делать, приходится жить. Жить-то как-то надо. А в университете есть кретин-профессор, у тебя понимает зачет. Ну, ты не приходишь с дробовиком, чтобы, мало кто приходит с дробовиком, чтобы его убить. И сосуществует. То есть в бытовой реальной жизни человек очень часто со злом сосуществует. Он понимает, что это часть ну, данных ему условий. А вот так вот абстрактно Особенно тот, кто не страдает непосредственно, особенно тот, кто как раз тот, кто больше всего привык сосуществовать со злом в бытовой жизни, он потом пишет, садится в интернете и пишет. Всех. Быстро и немедленно. Немедленность справедливость. Понимаете, это проблема. Это проблема. Я не говорю, что. То есть, я Но ведь не мы знаю... понимаем, почему люди так пишут. От отчаяния они так пишут, от, отчаяния, от боли от они так пишут. Понимаете, к сожалению, я в тяжелейшем положении, я реально в тяжелейшем положении, потому что в некотором смысле ну, моя основная профессия предполагает очень часто говорить людям максимально неприятные вещи. в чем последние годы путинского режима ну, совсем неприятные, ну, люди приходят к адвокату, они рассчитывают на помощь, последнюю поддержку. А твоя профессия превратилась во врача у постели неизлечимого больного. У меня был такой замечательный доктор в Москве, который говорил, что во многих случаях профессия врача сводится уже к тому, что ты рядом руку поддержать. И я тогда ну, как-то по молодости пропустил мимо ушей, а начиная где-то с 2007-2008 года, когда пошли все эти дела Магнитского, Юкоса и подобное, я понял, что я превращаюсь в человека, который единственное, что может руку поддержать. Ну и приходилось говорить людям зачастую, как оно есть. И сейчас такой же выбор, понимаете, то есть что, что сейчас правильно вот сказать то, что хочется слышать, причем мне точно так же, как им, всем, кто меня слушает, я сам хочу слышать себя другим. Или пытаться продолжать искать какой-то тот единственный вариант, который позволяет на какое-то время зацепиться и спасти какое-то количество жизней. Но здесь все эти усилия могут оказаться бесполезными, потому что у меня нет окончательного для себя ответа на этот вопрос Гитлер, или Брежнев. У меня нет у самого ответа на этот вопрос. А когда я, конечно, читаю Патушева, это меня немного вдохновляет. Уже читая Патушева, я думаю, нет, все-таки Брежнева.